Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так канал на Games. Нет, э -э -э, я готов продолжить. Мы продолжаем с вами Darksiders 2 Dazenative Edition. Мы попали в циталью слоновой кости, отдали нашему архангелу посох. И благодаря этому посоху он нас отправил сюда, чтобы мы нашли ключ от источника. Ключ, который находится у антелов, ключ от источника. И с помощью этого ключа мы сможем якобы возродить человечество. Но что-то мне кажется, это попахивает каким-то разводиловым. Это что за... Я так понимаю, мне сюда нельзя, да? Ага. Ага. Сюда нельзя. Ты как а кто знал, что сюда нельзя? Так, а что делать-то, елки-палки? А, кек, чебурек. Же проход есть слева. Тогда двинули. Что? А наверх еще можно? Наверх нельзя. О, -о, -о блин. Я подумал это молот. Оказалось нет. Короче, здесь очередные загадки нового вида типа, которые позволят уничтожать порчу, правильно? Какая-то ангельская энергия. Ну хорошо, если мы можем все от порчи очистить, почему нет? Пользуйтесь на здоровье. Ну, тут, скорее всего, и боссы будут. но Насчет ключа не знаю. А мне почему-то кажется, что... ё бабай. Мне почему-то... Ох ты, курва. Мне почему-то кажется, что этот Архангел, которому мы отдали посох, что он разводило. Что это такое? Блять, так жалко. Ничего не мертвые здесь лежит. Короче, что этот ар ар ар архонт, что он разводила. Потому что, ну у, него, ну у него на лице написано, что он ну, ну, вот такой вот уебочек. Понимаете? То есть не, не совсем плохой, но и не совсем хороший. И вот у него прям на лице написано, типа, что он. Мразь. Не знаю, не знаю почему. Но это лично мое мнение. О-о-о, добро пожаловать. И смотри, и отовсюду течет порча. Это вообще завонялся уже. Приятного аппетита. Окей. Мне нужно туда. Соответственно, мы ну пошли в эту дверь. Нам заняться нечем? Поэтому мы будем очищать от э, порчи ангельскую обитель. О, попал. Я даже не знал, что такой прием есть. На Е нажимаешь, и он бросает типа косу вперед. О, добро пожаловать! Там ангелы, там ангелы. Ебаный сыр. А, это типа проклятая душа. Это душа из ангела выходит. И она подвержена порче. На самом деле это выглядит максимально печально. Потому что по факту... А кто виноват в проблеме? Смерть. Ну и война. Хотя война в только в гибели людей. А в том, что в мире происходит вот такое повинно смерть. Потому что где были нефилимы? Все правильно, нефилимы были нашими братьями, которых он погубил. Потому что нефилимы могли погубить, в принципе, весь мир. Ну а каждое действие имеет последствия. Вот с этими последствиями мы сейчас и разбираемся. Еще вылетят? О, -о, О, так сюда. стен Я слышу. Там что-то есть. Во первых сундук. Так, ну, давай пустолек возьмем. Да прыгнул допрыгнул. допрыгнул. Но смотри, из этого вон идет, но из него ничего не вылазит. Там что-то подсвечивается интересное. Подожди, мне просто спуститься и все? А нет, вот и котценка подъехала. Твою мать А можно было как-то Упростить Конечно, блять Пошел ты нахер Все Потушен от петушен так, следующее, следующее, следующее, следующее, следующее Смотри, я могу вот здесь пробежать И это можно было бы, конечно, не заметить Но это не про нас Сука, этот зоркий глаз еврейский, если он все найдет Попал И что здесь? Смотри, но ну здесь чистая вода Не знаю, зачем мы сюда пришли. Просто ради вот этих двух луков? Или здесь какие-то кнопки нажимаются? О, ебаный сыр. Значит, мне нужно как-то туда пройти. Ну, давай так. Давай мы так сделаем. Смотри. Смотри, -ка, здесь этот вход закрыт. Но мне надо как-то его открыть, чтобы перенести статую. О, подождите, пожалуйста, ребятки. подло? Я упал. А, короче. Статую надо было не тут ставить, а вот здесь. Смотри. Ставим статую. Теперь делаем обличие. Одно обличье ставим здесь. А этим побежали вперед. Теперь, когда статуя упадет... Мы сможем отсюда выбраться. Все. Получилось, получилось. Смотри-ка, а там молоток, либо рычаг. Все, мне больше в ту сторону не нужно, поэтому я спокойно мы вылазим здесь. О, их, конечно, они этих загадок, блин, придумали. А мне нечем порчу уничтожать? А, нет, мне есть чем порчу уничтожать. Аккуратно. Попал. Смотри. Помимо того, что здесь есть этот шарик, он еще есть вот с той стороны. Вот там. И там был рычаг. И мне, сука, интересно, я думаю. Как и всем, что это за рычаг такой Ну и с другой стороны можно забраться Вот это вот что вообще за двери какие-то Непонятные Попал И вот это впереди Вот этот кристалл с одним Можно взаимодействовать, который подсвечивается mm. О, ебаный сыр ну, Все, сейчас буду сначала бежать Самого. Я вниз упал О, Побежали, мы сейчас быстро дойдем Посмешишь, ой, посмешишь людей нас... Наспешишь, да? Поспешишь людей, насмешишь Ничего, все, мы поднялись нет? Или куда я вышел, подожди Нет, я все правильно вышел Теперь сюда Блин, так мне сейчас придется с той стороны опять вылазить Твою мать Почему нельзя было на лошади прихать? Да елки-палки Так, смотри, с этой стороны тоже есть. А я так не допрыгну, да? Да, конечно, нет. Ой, срань, а! Вот здесь что-то еще может быть. Так, подожди, мы сейчас как раз таки... Ой-ой-ой-ой-ой, что я нашел? Карта подземелья. Отлично. Карта подземелья это хорошо. Не придется бегать искать какие-то моменты, которые я мог пропустить. А ведь я мог ее пропустить. Так, на месте. Смотри, пойдем сразу зачекаем. А, так мы сразу не зачекаем. Да елки-палки, а. Ну, давай, наверное А может, я сразу просто рычаг попробую подвинуть? Смотри Двигай И все Ебаный сыр Я не знаю, что там открылось Но где-то что-то... Ну конечно Надо было изначально так сделать Златоруб, Созданный неизвестным, но явно расчетливым умением, златоруб отнимает у тех, кого касается не только жизнь, но и деньги На Лезвие выиграно мудрое значение Победитель получает все Неплохо <оносим> <говор> <говор> Вот это хороший секретик Мне нравится Ах, смотри Я там что-то пропустил Медальку И там вон за стеной Есть Понимаешь Порча Я хочу, сука, запрыгнуть и закинуть в нее Нет, я так не докину Надо выше бросать да может там что-то... Да ебаный сыра Ладно, пошли вперед Да Я сохранюсь И дай-ка мы посмотрим на Золотару 20 уровень А, просто особенность Мидас Все, у него больше нихера нету Не, я бы конечно с удовольствием Взял себе одержимые косы Которые прокачиваемые мы и их можно было бы сделать ни хера себе такого уровня Кстати, по деньгам По деньгам мы по всему мы уже можем создавать типус О, новая способность Мы уже одну такую получили Которая была наша перчатка Правильно, это же способность Можно мне кусочек? Получим достижение. Путник в пустоте. О, сейчас будем развлекаться с телепортами. Правильно? Да. Портал 2. Как убрать-то было написано? А, нацельтесь и нажмите shift. Так, а как я тот уберу? Все, убрал. Ну все. Время развлекаться. На меня кто-нибудь сейчас нападет? Конечно, елки-палки. Я, как и ты, был на цепи. Садник. Нет? Не такая песня? Мне нужно больше ярости. Все? Уебался и хватит. Смотри. Одну сюда. Одну туда. Смотри, прикол. А вот это, вот на самом деле, переключение постоянно, это забей. Попал! И там что-то есть? чем что-то есть? Да, там есть сундук, слышишь? Пойдем-ка заберем. Смотри, какой. <связываем> Кузы ангела смерти. А Буглин совет потребовал, чтобы лучшие небесные кузнецы выковали доспехи для четырех всадников, благодарные за их вклад в сохранение равновесия. Двойные классы Андела Смерти были выкованы силой света. Они исцеляют носителя при каждом ударе, который наносит врагам. А чё это мне столько плюшек сразу накидывают? Не понял. Коль я знал бы раньше. Бля, так я мог столько таких мест пропустить. Это получается, я только сегодня сижу... И такой внимателен к деталям, да? Не-не-не, на самом деле всегда внимателен Хорошо, следующий портал у нас в другом месте Так, бери порталы И нам туда Ну, ебаный сыр может что-то быть, что я не хочу пропустить. О, смотри, рычажочек какой-то. Рычажочек какой-то. А куда ли мне вообще? создать заряженный портал. А, при выходе из заряженного портала. И что я сейчас, типа, выбью стену? Просто хорош Шарик Я, как и ты, был на цепи Шарик Ну, у нас в главном случае блять, в главном, блядь, случае В данном контексте не шарик Это кто? Что за гарпия? Какие у нее сиськи, а? Ебаный сыр кто такая вообще? Айфит я когда в доту играю, я тоже айфит Не, я эти косы не применяю Вы видите вообще, сколько они урона наносят? Ну ч, блядь, с ума сошли, ребятушки Понял, разумеем Очень много урона Прям пипец, колоссальный урон этих подружек Не, она красивая, жалко мёртвая Да нет, она не наносит столько урона Ну и что, и что, вот как я в прошлый раз вообще проиграл ей Ку курица крылатая Попал Попал Прости пожалуйста зай. Так Телепортики Могу туда, могу сюда Но Мне наверное туда надо погаснуть туда там не это. тогда уже к выходу скорее всего буду идти ну пошли здорово ребятули ⁇ баный свет ух меня сейчас потушат от мне все я давно здесь Красиво порезали. Смотри, я вижу следующий портал. Первый вон там. Второй вот здесь. А, так подожди, я уже почти на башне. А, нет, вот башня. Шарик. Смерть. Я, как и ты, был на цепи. Бля, жалко души. Это ведь были обычные ангелы. Кто -то с вами сделала порча зайки в уму и Что это такое? мост так много. Как вариант, как вариант, нам сюда вообще не надо было идти, просто поэтому, так их здесь много Ты попадешь, нет сыр А, -а, -а смотри, он, он хочет чтобы я наверх пошел, не, не поя Сверху пока делать нам нечего, О, я хочу вот сюда Так, я понял, что нужно будет. Портал, я думаю, оставляем здесь. Теперь идем наверх и открываем люк. Вот, я, я не знаю, какой, какой это талант. Типа, вот изначально заходи в то место, в котором нужно будет расставить задачку, чтобы в последующем э, ты просто туда прошел. Да-да! Да-да! Опа, добивание куриное Смерть, а ты оказывается жестокий Я как и ты был на цепи садни. Нет Блин, раньше мне даже на время боевки Не приходилось банки тратить нет, сука, вы меня дурите голову. Смотри, что я делаю. Я делаю сейчас вот так вот. Одного закидываю сюда. Одного закидываю сюда. Видал? Вот это мы с тобой молодцы, конечно. А это кто? А, этот уже разложился. Смотри, мы уже близко к водопаду. Ну, ждем босса. Правильно? Или не босса? Подожди, а куда теперь идти? Ой, ну что за ебаный сыр? Ну вот портал, ок. А тут мне куда? А вот этот можно? А, можно, они так работают. Так, все, мы, получается, ангельским светом очистили воду полностью. И теперь та вода, которая стекает, она чистая максимально. Ой, так я могу поверху пойти. Могу? Пожалуйста. Я хочу вон туда. Блин, а здесь у них, конечно, красиво максимально, да? Но мне кажется, это только пока с одной стороны забрался. Сейчас еще со второй стороны будет загадка. Садник, Я, как и ты, был на цепи. садник. Ой, я пропустил медальку. Мне просто интересно, было бы там что-то стоящее? Нет, не было И Что произошло? Я услышал звук неимоверного уважения ко мне Бэй! Разрывная Хорошо Теперь смотри Здесь есть телепорт. Правильно? Я мог бы не бежать, я мог бы через телепорт забраться. Но зачем-то же мне его сделали. Зачем-то же они мне его сделали. Правильно? Ладно, мы сейчас увидим. Что нужно было делать. Но, кстати, та дверь-то до сих пор закрыта. Так, я, получается, могу пройти только через водопад. А, ебаный сыр. Классно. Ч ⁇ мне заново бежать? Твою, мать, а? Так, а подожди, какого? Ничего сейчас не понял. Ой-ой-ой, тут надо потише. Я не понял сейчас прикола. А, мы только с одной стороны очистили Твою баковку Ну ладно, еще Может там открылась дверь, а я ее не заметил Не просто ж так по воде надо бежать я почему-то уверен, что надо бежать по воде Возможно вон там открылась дверь, а я ее не увидел Как вариант Потому что видишь раз два там еще две двери Ладно сейчас посмотрим Просто блин порча она сразу убивает Она не дает шансов, типа там возродиться Или еще что то Это не то как ты там упал с обрыва Или что то подобное Нет все сразу гомовер Непонятное состояние говна Аааа Я я я и... олень Смотри, вон есть сетка Ползать по ней Мне придется идти одному Конечно, о, ты кто такое? Ну это босс Который хочет меня чпокнуть Инфа сотка, там будет босс, дай-ка я сохранюсь Надо почаще сохраняться, а то я вот так вот падаю и падаю о, это уже похоже на правду. Видите, одна очищена. Осталось еще одну отпорчи, очистить. Да елки-палки, сколько вы будете появляться? Да это... Вот это реально кощунство. Зачем так над душами издеваться? Да они мертвые уже. Теперь получается второй фонтан. Или что это такое? Короче, второе что-то. О-о-о баный сэр. Ключи лето, иди найди. Иди найди, говорит, ключи лето. Я найду. Я сейчас как найду. Давай. Я знал, что так и будет. Телепорт. А нет Ах ты шашлык Оскверненный сокрушитель Ты чё дядя? Елду палки больше Ты там не стани мне Херовый, он, кстати, танк в такой броне Да ты, бля, издеваешься я А я ему бить не даю Нюхай бэбру every day, друг Там было добивание Больно Недостаточно ярости Как тебе Я такое? Да сколько ты будешь жить? А, здесь есть сундук Вон, опять эта горгуля телепортируется Мы ее уже видели, помните? Она нас преследовала, когда мы сюда бежали Теперь она здесь за нами бегает Вот эта локация, она в теории небольшая Дай-ка сохранюсь да, в ней много под уровней, но она небольшая. Опа. Да. Рели. А, книга. <свист> еще одна книжка, еще две страницы, у меня будет плюс один ключ. Так подожди, мы делаем вполне себе неплохие успехи. Биби. Хорошо, одну вижу. Дальше. Да, ебаный сыра. Короче А, так это просто ангелы Подожди Добивание Смотри-ка Проход появился Садник, Я, как и ты, был на цепи. Но я что предлагаю сделать? Мы сейчас здесь оставим телепорт. Просто потому, что мне кажется, так надо. Ну, а зачем-то его еще там оставили. Правильно? Так, теперь наверх. Дальше кого, куда. А можно было без загадок? Ну и хотя бы без такого количества. Иди сюда. Ну иди сюда. Так, вот реликвия. Ренагога. А, Ренагота. Кстати, похоже очень на меч. Я бы сказал. А, мы откроем проход сейчас. Так все супер. Слышишь? Тут выход из телепорта. Правильно? Просто сейчас вот здесь вот. Вы можете открыть портал через другой портал. Чего нахуй? путник в пустоте Берем, делаем вот так. Правильно? Теперь отпускай. Мы там открываем портал Теперь мы Вот эту опускаем Мне бы вообще по-хорошему, надо было бы как-то все это дело скинуть. Я нихера не понимаю просто. Мне нужно попасть просто на ту сторону. Ну все, ебаный сыр. Смотри. Все, Энтли. Так, путь открыт. Разделитель духов убираем. Да я не думаю, что он нам нужен. Но не забываем, что у нас внизу стоит штучка. Магическая. Помним? Кстати, вон, походу, и ключ со состылит. О, нет, сюда нельзя. Да, как вы меня запарили уже, а? Проститутки пернатые. Сам на колени. Дебил. Что я, блядь, только что сделал? Убираю обличие смерти. Да, ключ скелета. Спасибо. Так, сохраняемся. Смотри, идем наверх. Взрываем. Взрываем. Тут спускаемся вниз. Забираем. В последовательность у нас действий, зайка. И внизу. Сто... Я сейчас не понял. Там были одержимые косы. Сейчас посмотрим. Да, лки-палки. Там снизу, снизу была свистулька вот эта блестящая, благодаря которой мне нужно запустить вот эту. Ну плыви сюда я Только не упади в воду. Так, это здесь. Теперь мы бежим вниз. Вот вниз, сюда И сюда Я всю локацию оббегал Я не думаю, что я что-то мог забыть И сюда А? Красота какова И мы все очистили вот скверную, так сказать Ну и здесь мы можем за, за одну наверх подняться Интересно, а если я пройдусь По этим мостикам, я что-нибудь найду Не, ну просто мало ли что-то секретное Будет лежать Они любят так прятать Тут на самом деле Столько секретиков, что можно рехнуться Не, ничего нет Смотри, опять эта Гаргулия телепортируется Она меня как будто тут преследует Я говорю, с этой Гаргулией Что-то не так Вот максимально, максимально с что-то не то так, дай сохранимся Да, кстати, что по 10 классам 20 уровень был нужен В смысле, блядь, это еще не все Да что вам всем от меня надо? Фернатый. Все, все, вот видите, он больше не выдерживает. Чего они хотят? Ты в кого, блин, стреляешь? дебилушка. А, все? Можно я теперь выйду? Подожди, я здесь не ходил, у меня эти помещения черные. Значит, совершенно новая локация. Да ёбаный сыр, смотри, сколько еще всего. Ну, я думаю, мы пройдем за сегодня. Интересная серия будет полная загадок. И необычных секретных моментов, которые, возможно, кому-то в дальнейшем пригодятся. Я надеюсь. Давай, Влась. Помылся? И хватит. Подожди, ебаный сор, мы здесь были. Нет? Но мы эту серию доиграем с этими косами, что у меня, потому что я очень люблю критический урон, а крит урон процентов, это просто, ну. Но какие тут могут быть конкуренты, в принципе? Я забыл. Ну как забыл, я даже не заметил, не подумал. Скорее так будет, правильно сказать. Оп. Вот теперь подумал. А зачем мне такие странные входы-выходы? Мне кажется, я зря себя ускорил. Нет, не зря. Под пока? Пока все неплохо. Вот это что оно меня смущает? Я думаю, туда надо ускоренную поставить. Ты что делаешь, дурик? Мы же ползем по стене. Да? не ошибся ну я думаю обычной бы хватило но уже как есть Что теперь а все вижу тронная зала давай закрывайся появляйся босс Халим. не ну ты дружочек конечно интересный пирожочек убийца, типа, за мной охотится или что? А, так он не один, ты с друзьями! Так, ёбаный сыр, что ты раньше молчал-то? Сколько у вас здесь, интересно? Ты думал, я не дотянусь или что? Мне нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я дотянулся Не нужно больше ярости Все Подхалим Так, какая-то душа странная А если все души ангелов освободить Возможно, что здесь будет как в царстве мертвых Какую-то плюшку дадут Или нет было бы, конечно, здорово, если бы да. Подожди, я думал, вот эти маленькие, это какой-то персонаж-босс. Зачем меня ими пугали? Спрашивается. Если там ничего серьезного. Все равно, что рыбку съесть и... Оп, страница книги мертвых. Рыбку съесть, да нахер съесть. О, еще одна аптечечка. Так, Хорошо. Давай-ка в эту сторону. Сюда один. И... По-моему, на самом верху должен быть второй, да? Или нет? Ой, я могу спуститься вниз. Это раз. Потому что я хочу. А зачем? Ой, иногда вот его, его действия были... Короче, вы поняли. Умные мусли меня преследовали, но я был быстрее. Так, один есть. Теперь мы эту статую выдвигаем сюда. Ё-моё! Же он не закроется нет или закроется Ну отпусти Да закрылся Ну и хорошо нам то похер, получается нам нужно здесь оставить нашу статую почему ты не работаешь Теперь открыть эту, блядь. Давай быстрее. Смотри. Открыл здесь. Затянул сюда. You know, хлопчик. Работает. Здесь-то проход работает. И я туда всегда могу спуститься. Если мне что-то что забыло или мне что-то понадобится. И здесь, я так понимаю, такой же кусок говна. О, тушенка летает сила возошла на новый уровень о кстати свиток лабиринта судьи душ новый уровень это конечно хорошо так ну давай разделитель духа потому что сто процентов здесь шутка с разделителем духа будет ебучий сыра как мне это сделать я знаю, как мне это сделать. Смотри. Пускай. Ой. Перестарался самолет. Что я теперь сделал Теперь надо назад вернуться Правильно Или неправильно Мне кажется надо назад теперь вернуться И активировать с той стороны А сундук то я забыл Ладно сейчас заберем Смотри Да Или нет Куда я забрался вообще а, так я с другой стороны. А, бля, я понял. Пошли назад. А, нет, подожди, я могу проще сделать. Я могу пройти с другой стороны. Что это за Соник был? Нет, походу, не могу пройти с другой стороны. Короче, я, кажется, понял. Мне нужно было внутри поставить. Подожди, верни назад. Смотри. Здесь мы открываем. Здесь берем смерть. Еще рофлишь надо мной. Так, теперь отменяем раздвоение личности. Залазим наверх. Ищи. Назад! Спасибо. Немножко просрал, но гладу. Да уж очень близко они находятся. Тяни на себя. Смотри, здесь открываем. Эту тянем. Я так понимаю, что мне нужно было сделать, это попасть внутрь. Правильно? Там внутри есть портал? Там внутри нет портала. Понимаешь, в чем прикол? Мне нужно было в него попасть Все, я понял, что делать Вот сейчас смотрим Видите, откуда он выходит Значит, я сейчас сохраняюсь И Да, закидываю свой портал Только теперь мне нужно сделать вот так вот. И теперь э, я туда запрыгнул. Я таким образом... А что я вообще активирую, бля, таким образом? Что за хуйня происходит? Если у меня будет тот портал открыт. Я здесь буду эту стенку держать И получается мне нужен этот портал и тот портал Правильно? Давай попробуем Так, на себя или вперед? Вперед Я открыл Теперь пошли вниз Ну, помимо сундука, конечно. Фиолетовые косы. Если я сейчас этот шарик... Хорошо, как назад вернуться? Ой. Смотри, я сейчас просто вот этот портал отменяю. А тот оставляю. Теперь бегу назад. Бля, да столько беготни, вы что, прикалываетесь? Мне бы как-то вот это... Ебаный сыр. А как мне его активировать? <связать> <связать> Я, кажется, понял как. Или не понял Я не понимаю, как его активировать Ну давай, смотри Я сейчас пойду э, Вот к этому И включу его в телепорте Правильно? Вон там еще один в центре какой-то О, ничего не происходит Я бы... Я бы... Сыр А, конечно же, подожди, ешь. Ж... Надо теперь вернуться назад, опять вернуться, сука, назад. Это вот это бред, бля, просто полнейший. Нахера вот так вот закручивать вот эту беготню. Да, здесь нет монстров. Зато здесь есть загадки, которые ты хер разгадаешь, потому что пошел ты нахер. Нет, ты их разгадаешь, но путем метода тыка, исключения, вычисления и прочего говна. Ой, бляха, муха, вы что, прикалываетесь. Пошли. Сейчас надо вот эту Ивановну повернуть. В теории должно что-то произойти. Да. Он зарядился? Все, он зарядился. но ну, наконец-то я допер. этот, ага, вижу. Ну, у меня получилось, получается, один сделать, правильно? Или сколько? Mm. А сколько всего должно быть? Или сколько надо? Еще одни косы. Которые мне, конечно же, не пригодятся. Смотри, я сейчас в эту сторону... мы смотрим, что с этой стороны. Тут еще один телепорт. Телепорт куда? А, тут есть и телепорт, есть дырка. Дырка для телепорта. Это как в, в «Пиратах креста моря». Знаете, что это? Это ключ. Нет, это картинка ключа. Спускаемся вниз. Здесь 100% что-то есть. О, ёбаный сын. Чё, издеваетесь? Елки-палки, вы серьезно? А я как смерть могу дышать под водой? Я думаю, могу. А здесь ничего нету, зачем я слабишь? Арик, Я как и ты был на цепи. А как теперь назад выбраться? А, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, понял. Сюда, малыш. Подожди, этот туннель подсвечивается серым. Получается, я в нем был изначально. Ой, бля, эти души ангелов, они меня кошмарят, конечно. Стоп. Ну что, теперь все. Теперь можно? Ну, наконец-то можно. Так я все от порчи избавил. Получается, я самый лучший сын? Опять телепорт. Ёлуй. Ел... Ну, давай, ускоренный. Сейчас мы как запрыгнем туда. Хорошо. Хорошо. Куда дальше? Куда получается? Вот так. Здесь просто сундук. Подожди, куда туда идти? А, вон портал выше есть. Вот это уже больше похоже на правду. И там дверь. Дверь с огромной лестницей. А вот это уже похоже на вход... Цитадей вот кости Что-то мне это нихера не нравится Это больше похоже на тронную залу Спорим босс сейчас будет И спорим будет этот архон Смерть близко. А нет Джемейра книжник А я понял Ну, давай, заряжай свою шарманку. Все, можно тебя бить? Давай, запускай, ты улетел. Это самый легкий босс. Блязан, почему он подвергся порче? Меня от тебя тошни. Давай костусь, а я заклинание Ага, он в ангелу попал, не мешает. Тихо. Ааа, к нему нельзя подходить Он меня плющами затыкал Лолкек Ладно, мы сейчас что-нибудь придумаем Короче, я понял Я понял, как сражаться с этим молодым человеком Молодым пчелочеловеком Смерть близко! Покажи смерть! Зачем ты? Давай запускай оба Мне нужно Да ну нет Возвращайся обратно Так Ну э этим меня не возьмешь Ангел как-то быстро очень отписан Давай Э, не попал Ты себя видел? Давай, запускай А че он ждет? Еще и в него залетели его же пульки. Куда он ушел? А нет, так оно не а, нет, работает. А, -а, а, подожди. Надо долететь до него как-то. Как мне его ударить? Не пойму. А, попал. Вы видели, как он его запустился со звуком падающего самолета? А -а -а -а -а. Что, пришел в себя? После порчи. находится ключ? Пощади всадник! Где он? Пожалуйста, я все расскажу. Самого благородного из нас покинул рассудок, и он взялся за меч. Это случилось с Архонтом. Я же говорил. Это случилось со мной. Архон. И все из-за этого проклятого бассейна. Ими неспроста запрещали пользоваться. То, что он в нем увидел, повредило его разум. От него начала распространяться порча. Он устроил в этом замке настоящую бойню, претендуя на свою чистоту. А потом Архон сбежал в хрустальную башню.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 До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.